Итак, матч в голову зале закончился тем, что он вообще не закончился, он был остановлен. В следующий матч назначили на следующий год. Вернее, это, будет, это в феврале 1985 произошло. в партии. Вот мы посмотрели блестящую партию, в партию, партии, где э, Каспаров уже в ладью, играл на ладьи. И вот это была партия из матчей, которые Каспаров выиграл. А следующий матч был его с Крамликом, который он проиграл в 2000 году. Но он до 2000 года еще далеко. Сейчас у нас на 96-й год и Каспаров Играет с Крамником. И это была первая победа Это не на первом семею, а просто в турнире Дос Эрмансе, это в Испании, где Каспаров играет белым и проигрывает. Д4, Д5. Пока например, нельзя назвать С4. Каспаров черный Крамлик – это будущий чемпионат мира. Каспаров был в 13-м чемпионат мира, а крамник – 14-м. Е4, Е5, Е4. Это королевский габит. Белый жертвой пешки. Ну что, захватить центр и, и создать какую-то атаку. Но это королевский габит. Главное, чтобы была своя жертва. Это жертва может быть временная, но тем не менее, все-таки пока что белый жертвой пешков. Это, это фельдская габита. Нет, это здесь не было. Это я говорю, как, какие, какие варианты бывают. это называется принятый ферзовый габит. Потому что габит, вот как, как королевский, так и ферзовый, его можно принять, можно отказаться. Если ты берешь эту фешку, это принятый гамбит. Если не берешь, это остаточный габид. Здесь, если сейчас брать, будет принятый ферзовый гамбит. Но черные не берут, а значит e6 идет ферзовый гамбит. А вот c6, вот, без b6, это называется славянская защита. Тоже часто отличается топерство мира. На наше время. С6, конь С3. Конь С3, конь В6. Е3. Конь В7. Конь В7. Слон Д3. Слон Д3. В чем идея первого хода, допустим, конь В7 играют? А почему-то не взять эту движку, не изменять? Потому что белый эту пешку в один прием, слоном с F1 на C4, поэтому черные, когда они предполагают победу на C4 в пешку, они сначала ожидают, чтобы этот слон вошел в углубок, и потом говорят на C4, таким углубок в углубок Вот так и здесь было. Они поймали 7, теперь белые сыграет слон d3, а вот теперь черные пока на C4, то есть они фактически белые затратили их шедер. Но выхода нет, если белые хотят получить мощный центр, Слон бил 4 слон бил 4 В5, в этом идее кожа c 6 то есть назначать какой-то контур игрун на пять у фланге. То есть п6 позволяется сыграть по себя b5, еще выбрать какой-то t. Значит, слон b заступил на 3. Слон b7. Короткая ракировка. А, я так опустил, ход у них 36 извиняется. И, значит, для для значит, короткая рокировка а6 а6 ну понятно что черные хотят воздействовать на центр и выводить дорогу в сторону а беды занимают но сразу это невозможно успешно подход они, они защищают но беды не выжидают они сразу проходят на центр даже здесь вот у кого, либо центр будет сильнее, либо атака этого центра. В данном случае вот второй вариант прошел, то есть черный атакует, значит, Е4, c 5 белый, c 5 c 5 Ну, надо менять бежку еще как-то, никогда они не побили, они сыграли, ну, либо Д5, такой ход, я вперед, 5 было. Здесь черные сыграли c 4 Выберем Т, опять напали на Слона, Солнце вступил на С2, и теперь черные сыграют перед 7 ну держит центр. Белые задний коня в поле d 4 тут как-то напрашивается коня поставить в центр, конь d 4 но черные играют конь С5, нажимают на центр, конь С5, здесь последовало такой пытаются открыть коня, но тогда на этот подсвет узрящий на проходе, вы знаете, что в часовка узрящий на проходе, СБ, где-то проходили, теперь черные сыграли В4, В4 прогоняет этого коня, В4, здесь черные сыграли коня 4, Игрока Тут э, жертвует спешка, но, короче, он настрял в и поэтому он играл очень сильное. Последовало кольце вверх Е4. Е4, слово вверх Е4. Вот это новинка оказалась, потому что раньше менялись на Е6, а здесь, это ну, такой нюанс, конечно, но это не поговорили на Е4, последовал бой в И4. Теперь белые сыграли Е6 в этой позиции, ДЕ. И вот здесь последовал довольно неожиданно. Ну, вот это, конечно, краны подготовился очень мощно к своей первой партии. Ну, может, не первой, первая, которая мы. А он не победил, он вообще заканчивает развитие 106, очень красиво. Белый 106 вообще на... нападает на на короля и на мистера из Исландии. Белый сыграл. Играет... шах перед бету семь. Нет, а это, а это собственно никто еще не борется, все поровну, но но видите, два слона, кони, ферзь, все стремятся. Э, пож... А что-то белые черные пожертвовали. Нет, не только черные ничего не пожертвовали. Они просто атакуют, как на горах в фланге. Бедные сыграли f3. F3, ферзь h5. Конь под боем, это не страшно, потому что там на 2 висит. Если ФЕ, то ФЕ, то ФЕ, ТВА, то ШАХ, Королева на Е2, Ч ⁇ рный оркеруется, ШАХ, Королева сгладится в центре, теряется весь Королевский фланг, и вообще белый король высоко получина, потому что здесь разгром возникает. Поэтому белые сыграли в 3 ну, более А2-4, Ч ⁇ все равно оркеровались. По-прежнему, жертвы коня на Е4 не увольняют его. фигуры напали на играют. хоть коня взять. Коспор выезжает взять коня. И здесь. И здесь последовал еще один тонкий ход. Черные просто без коня играют. Видите, Пешек поровну, всех фигур поровну, только у белых три легких фигуры, а у черных две легкие фигуры. В принципе, это, конечно, огромный перевес, но последовал очень мощный ход ферзь h3 и, и короче себя есть, крайне выгодно чувствует. Грозец, сломит g3, например, и после ажи, перед бежи3, как минимум вичный шаг в сертом Если бы так был ход, сломит g3, ажи, перед бежи3 шаг и, как минимум, неизвечный шаг. Ну, а потом он может быть найдется и больше. Шаг это всегда хорошо, потому что крайний по крайней мере видит, что он может дать один шаг, а, а может быть еще и больше. Ну, Черные пытаются защитить королевский фланг, то есть белые как пытаются защитить королевский фланг, подтягивает коня, подтягивает коня, то есть. Ты отказываешься от конкурентов? А что предлагаешь? Нет, он, он собрал это новый ход, как выяснилось, но он просто защищает. Вот если сейчас здесь пожертвовать, и фенчерный шаг, то не наш один, и потом конь отвечает. Может быть, с вечным шагом не будет. Пока это то есть Ход каждого дня, но потом было установлено, что правильно было на А2. Вот 3, и последовало все равно это удар. С номер Все равно это удар. Победили? Нет, не победили. Нет, yes, <связь> ну я как раз сюда коня, конем пошел, чтобы пункт e4 защитить, я как раз возьму слона. А он еще ладья один удар нанес храмник какой? Ладья. ладья в 3 Вот, то есть фигуру пытался отдать, ее видите, теперь дает качество. Ладья победа на f3. Ферзь два шага. Король пошел на альфа ну, кажется, что ничего страшного. Убел ладья лишняя и фигура, да, огромный перевеск, почти ферзь. Но очень плохо стоит король, и поэтому очень тихий ход был собран. Из-за реконаврации, ну, так есть, -ник никакие не жертвы. Ладья в 3, как вы видели, напрашивается такой удар, а там бы что будет. А здесь уже нужно было смотреть, что делать, потому что материалов много, даже ладьев. Партия продолжалась еще 5 годов, черные дам дали шар и так далее, но краплик просто могут форсированно дать маску. Ну, слово форсированное, вы знаете, когда неизвестно, то есть, кто заход, следует однозначно, и э, выхода нет. Он мог дать маску таким образом, я приведу вариант, который не был партией, но он просит еще был эффект не закончил. Первый шаг один шаг, король Е2, два шаг. все фальсировано, вы проникнете король е А это 2014. Я думаю, это кажется, я еще что-то заметил.